Салют из скипет кого сейчас? Только не в мою сторону. Ага. Опа! Нормально. Ага. Чего бы побольше? Нормально же. Еще хочешь? Ну, классно получилось.